Что вам известно о Чехии? Там варят вкусное пиво? Может быть, Чехия известна вам тем, что там расположен красивый город Прага? А что, если вам расскажу, что там расположена одна из самых жутких церквей во всем мире, в которую бы вы ни за что ночью не смогли войти? Костел святого Георгия или по-местному святого Иржи, расположенного в деревушке Луковка, вот уже более 40 лет пребывает в запустении. Полагая, что храм населен призраками, конгеренция на отрез отказывалась войти туда внутрь, после чего сооружение стало медленно приходить в упадок. И пришло бы окончательно, если бы его не вызвали спасти сами призраки. Привет, меня зовут Руслан, вы на канале Застывшее время, наливайте печеньки, готовьте чай. Приятного просмотра! Церковь была освещена в 1352 году. Впоследствии становилась жертвой большого количества пожаров в течение долгих лет существования. Здание неоднократно перестраивалось и реконструировалось. Последнее жуткое событие произошло в 1968 году, что заставило общину окончательно покинуть церковь. Во время похоронной церемонии часть крыши обвалилась на голову прихожан. Община, которая всегда подозревала злых духов во всех несчастьях здания, была убеждена, что церковь населена призраком, и покинула религиозное сооружение. Люди стали собираться под открытым небом, боясь приступить порог дома с привидениями. Словакия находилась под коммунистическим правлением, поэтому эти события нисколько не озаботили властные структуры, так как правительство не поддерживало религиозные убеждения населения. В последующие годы для маленькой церкви сложились весьма удручающими. Вдобавок к сильному обветшанию, издание было украдено все, что только возможно, включая картины, предметы религиозного культа, статуи, часы с башни и даже колокол. Все, что осталось нетронутым, подверглось различным проявлениям фантализма. Но заброшенная чешская церковь XIV века получила новую жизнь благодаря призракам. В 2012 году художник Якуб Хадрава использовал церковь в качестве холста и наполнил ее скамьи призрачными фигурами. В качестве модели он использовал однокурсников, оборачивая их в дождевики, а сверху из гипса и ткани делал формы. Со временем он создал 30 призраков, которые стали прихожанами в костеле Святого Георгия, создавая довольно пугающую атмосферу в полуразрушенном месте. Эффект получился очень жуткий, учитывая, что под тканью пустота. Хадрала назвал эту работу «Мой разум». Сайт стал популярным среди блогеров и около 150 человек посещают его по субботам, когда церковь открыта для публики. Благодаря художнику у этой церкви, построенной в XIV веке, появилось светлое будущее. Инсталляция привлекает туристов и денежные средства, которые позволяют восстановить храм. Тем временем фотографы из разных стран приезжают в это место за острыми ощущениями и душещипательными кадрами. Фигуры представляли собой призраков судетских немцев, которые жили в Луково до Второй мировой войны и приходили в эту церковь каждое воскресенье, чтобы помолиться. Художник надеялся показать миру, что у этого места было прошлое и что оно было частью повседневной жизни. Петр Кукол, смотритель церкви призрака, говорит, что большинство людей положительно реагируют на посторонних гостей. Но некоторых это очень пугало. Это правда. У нас было два или три посетителя, которые отказались войти, заглядывали в дверь, но не вошли, потому что им было жутко, говорит смотритель храма. Церковь расположена примерно в 200 километрах к востоку от Праги. В 2017 году церковь получила новую крышу, в основном на 600 тысяч крон в виде пожертвований от посетителей храма, желающих сделать мистическое селфи. Для всех тех, кто хочет увидеть церковь и не побоится зайти в нее, локацию стоит искать по названию деревни – Луковка. И честно сказать, я был несколько озадачен увиденным. Учитывая, что у нас в стране могут посадить за это всякие оскорбившиеся личности, то это как-то удивительно. А что вы думаете по этому поводу? Как бы вы отнеслись к инсталляции в церкви? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, не забудьте поставить лайк и до новых встреч. Пока-пока.